Пошли к чаем, отходим. Так, берите вот сюда. У нас пока огромный грянет и не перекреститься и вот такой поступок я всю опасность всю ответственность принял для себя угу. я понимал что могу вообще сорваться вот я это тоже понимала вы представляете и, и мы бы так переживали все что вы туда залезли а мы не спасли где третий парень он уехал да. мне было больно мне было больно